Потереть пузика на счастье! Давай, Коля, давай! Очередной выходной день. Очередная тренировка с командой Патриот. С участниками 100 дневочки. Немножко в усеченном составе, потому что... Холодно, и не могу сказать, что с Саней. Дай Бог, увидим его до конца года. Дай бог, не не Слушай, дай бог придет. Слушай, дай мне камеру сегодня, а. Три глазами коляны. Вот, что еще. Мы запишем после слоя. Все, будет очень обычно интересная тренировка, специально под такую прохладную погоду. Это было всем понравится. Мы продемонстрируем прям кружочек, как ее сделать. Вот. Ну и потихоньку начинаем, разминаемся и тренируемся. Погнали. спросили, вот это. Мы поговорим, повторюсь, сейчас давай камеру возьмем. Я не умею, вот оператор. Возьми камеру Итак, программа сегодняшней тренировки, все размялись, поэтому я еще не размялся, я вкратце расскажу. Итак, у нас будет сегодня тренировка демона. 666 повторений, у вас будет 6 упражнений О, в, каждом... в каждом по 11 подходов. А в первые 10 подходов вы делаете 40, по 10 40, повторений, 40. в 11 подходе делаете 11. Все очень просто, первое упражнение, пошли покажу. Ну я скажу, что надо делать, а потом разобраться один Господи, ну. на турнике. У вас два варианта. Либо вы, ну, опять же, под свой уровень постраивайте. Либо вы подтягиваетесь к левой руке, к правой. Соответственно, и так вот. Раз, два, и так 10 повторений. Либо 10 повторений на шарах, либо, если вам тяжело, можете просто 10 подтягиваний. Подтянулись идете на брусья. Это все делается без отдыха, если что, вообще без такого либо. Пришли на брусья. Делайте 10 отжиманий, глубоких отжиманий, то есть не так вот, как 90 или как Коля, а прямо вот, вот сюда. Коля. Ваша задача именно чувствовать мышцы, чувствовать трицепс, чувствовать грудные. Отжались, идете не спеша обратно на турник. Вы, Все безодно. Делайте 10 подтягиваний нижним хватом, либо узким, либо обычным, как, кому как можно. Сделали 10 подтягиваний, идете на брусья. Можно на брусьях? Можно. Делайте корейские отжимания. Вот такие знаете все, да? Все знают? Нет, нет. Нет. Я потом покажу. Сделали 10. Идете опять подтягиваете. Потягиваетесь вы нейтральным хватом, то есть либо вот так, либо так, либо на одной, либо на одной вот здесь. Ну, суть, короче, чтобы хват был нейтральный. То совсем хочет пожестить, можете на брусьях подтягиваться. Уголок подняли, повернули и подтягиваете. Сделали это. Идете на скамейку. На скамейку. на скамейку. И делаете слайдовое отжимание, то есть, которое вот так вот. с одной стороне другой. С одной тоже 10. Все, это один круг. Отдыха между упражнениями нет, отдыха между кругами нет. И вы так двигаетесь между упражнениями, пока не выполните все 666 повторений. Если в какой-то момент вы чувствуете, что устали. Даете себе отдых. То, если чувствуешь, что ну, как бы, если том, вы не что, можете выполнить выполнять подход, разбиваете вы его на два, после него даете себе отдых. Ваша задача все-таки 10 в каждом подходе делать. Вот вся сегодня. Если мы это сделаем, мы будем демонами. Да, если вы пришли за адской силой, то надо тренироваться как демоны. Я читал это ВКонтакте. Погнали, это должно быть весело. Ты, конечно, можешь поговорить с Саней. это как это напрямую связано, <связано> давай так. Ой, мать, я вот... Сзади, я, не я понял. Только выше. <связано> <Я сейчас, связано> <ручки>, Миха <там>, <связано> меня сейчас разочаровал, да? <связано> Ладно, давай сверху. Не опускайся, значит, так низко, если не можешь вытащить. Опускайтесь на комфортную высоту, чтобы вы могли опять вытащить напрямую руки. Давай, давай, я хочу. поэтому и хотел размяться, что давай, как, как бы... Вечером на руках ходить будем, на бровях я тебе похожу. Как Вить, покажи нам корейские отжимания, пожалуйста. А, Блин, 616. Миша нас разочаровал. 616. Вот, все, понятно, да, всем? Корейские отжимания. Я понял. не не, -не. я просто пытался вытащить по-другому. По да. Все, все поняли, все поняли, 666 повторений, прямые включения после некоторых кругов. Мы будем показывать вам счастливые лица людей. Инесса, тебе холодно. Что ты делаешь? Ты танцуешь? От а души я танцую. Да, И, и не мерзнешь. Так и ебно. Девушки отдыхают. Как... Господи, я тебя сочувствую, Ильич. Какой круг, Миш? Пятый. Сделал? Нет. Еще первый, начался? Вот тут полное счастье лица. Вот видишь, как получаю удовольствие. я получаю довольство. Она всегда такая. Ты видел видео последнее? Нет, я последний ничего не смотрел как ты дышишь символично по можно... что последнее видео было тренировка глазами сани потому что не скоро он больше наш тренировка. можно, можно так хороший просто я принес я тебе потом рассказал просто... какой пятый подход только пятый подход пятый круг пучки. пятый круг и изгибаешься Че, да, лодочкой так, ноги дадим. вперед чуть чуть вынесли да? вот а в кореньях с огни выше с огни а ноги <свист> давай, ну, блин, ноги Нет, ноги держи вперед. Колени на месте. Вот, теперь опускайся. Вот, вот так и делай. И ниже. Помнишь, мы сделали про тебя, типа, одинокий парень там. <свист> Слушай, ну сработало Сработал же, да, да, я давай, думаю, сработало. сейчас. Колено тоже номер телефона подпишем на этом видосике и.. <свист> <свист> <свист> и Пойдет? Квартира у него есть в Москве? Колян, есть у тебя квартира в Москве? Я надо этим обработаю. Неправильный ответ. Ну, в общем. Если вы не ослепли и можете смотреть дальше эту передачу, то вот вам второй все. Давай, Коля, давай. Утереть пузика на счастье. У нас есть заставка для этого ролика. Их впечатление о программе. Как тебе? Вообще круто. Круто? Да. Не мерзнешь? Не согреюсь вообще. Хорошо. Так, ты делаешь подход? Да. Как тебе программа? Жарко. Жарко. На улице почти минус. А еще как? Жарко. Всем жарко, как тебе? Вообще. Вообще. Тоже доволен программой. Отлично. Все, все довольны, все довольны. Пойдем спросим у Тохи. Он сейчас сделал седьмой круг. Как впечатление? Как впечатление? Еще четыре. Ну, считать он еще умеет. Хорошо. Значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Все хорошо. Тошка, поблудай. После того, как все сделают 666 повторений, у нас идет 5 минут весов в сумме на наших новеньких шарах. В согнутом положении Ты... вот так Согнутый. вот давай, давай. да да да в согнутом висим на максимум столько подходов секунд. сколько Еще, потребуется видимо Добрый. потребуется очень и очень много подходов секунд. потому что 5 40. минут это 500 секунд если по 14 лучше минут, не это считай 300 секунд. секунд это 300 секунд Но по... Сейчас подожди, снимаем так. Время, время, сейчас снимем. Ну Нифига. у меня Жаль. секунда. Да, да, я... Не важно, не важно. Никто же не будет смотреть. Давай, виси. Давай, раз. Я два, смотрю три. все видео. Давай, виси! Виси, беремешек! Да, три секунды. Три секунды. Давай раз, 2 Ты перчатки, сними будет лучше. Ну вот мы и повесели 666 секунд на шарах. И на этом тренировочка закончилась. Надеюсь, вас понравилось сегодняшнее видео, вам понравилась тренировка. Приходите в Нескучный сад, тренируйтесь с нами, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии, кидайте видео друзьям и подписывайтесь на наш канал. Впереди ждет вас снег. Пока.